Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут Девам. Одним из главных событий месяца, да, в общем-то, и всего года является редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободолюбивая, прогрессивная, а Сатурн, наоборот, строгая и ограничивающая. Вот это столкновение, оно может принести изменения в нашу жизнь, но, знаете, на таком более глобальном уровне.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 Вот она. Ваш одиннадцатый дом гороскопа. Венера – планета любви и красоты. Одиннадцатый дом – это сектор наших друзей по интересам. Группы, партии, которым мы принадлежим. Даже если вы ходите, например, в группу по фитнесу, вот это будет одиннадцатый дом. Венера в этом секторе, она, она может принести любовь. Вы можете встретить кого-то во время занятий, например, в спортклубе. Или если вы, например, рисуете, то на рисунках на занятиях живописью, рисунком вы тоже можете познакомиться с кем-то и начать отношения. Но еще Венера – это планета красоты, и у вас может появиться интерес к искусству, живописи, музыке. Вы можете записаться в какой-то клуб или группу, и у вас могут появиться новые друзья – вот, связ, друзья, по интересам. Еще одиннадцатый дом – это дом наших надежд и желаний, и Венера может принести вам исполнение вашего желания или мечты. Ну, Венера – это еще планета денег, так что если ваше желание связано, может быть, с покупкой какой-то или получением каких-то денег, то ваше желание может испол исполниться. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака Близнецы. Вот оно. Это ваш 10-й дом гороскопа. Сектор достижений. Достижений в области работы, карьеры. Это также сектор статуса, престижа. Солнечное затмение или новолуние, как его называют, может принести что-то новое вам в этом секторе. Ну, кому-то новую должность, кому-то новую престижную работу. А у кого-то может быть смена начальства, или у вас появится новый руководитель. Смена статуса. Смена статуса для кого-то также может означать свадьбу или регистрацию брака. Так вот. 11 июня. Планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака «Лев». Это ваш двенадцатый дом гороскопа, дом секретов, тайн, одиночества. А Марс – планета активная и агрессивная, так что следите за собой. Вы можете нечаянно выдать либо свой секрет, либо секрет, который вам доверил кто-то. Еще по этому сектору проходят наши скрытые враги. Вот тут-то может быть и активность у вас. У вас может появиться недоброжелатель, причем... Человек, от которого вы совершенно не ожидали ничего плохого. Для тех, кто находится в больницах или реабилитационных центрах, так как эти больницы, тюрьмы, реабилитационные центры тоже проходят по этому, центру, по этому сектору. Вот у тех, кто в больницах, у вас может произойти какой-то срыв или, может быть, даже обострение. Поэтому будьте осторожны. Помните о том, что предупрежден вооружен. 14 июня ретроградный Сатурн в напряженной позиции по отношению к Урану. В этом году таких столкновений будет три. И вот в июне мы будем наблюдать второе столкновение этих титанов. Сатурн отвечает за все традиционное. Это контроль, порядок, статус. А Уран... А уран за все необычное, нетрадиционное. Уран – это свобода, бунт, протест. То есть происходит революция, новое борется со старым. Вот у вас это напряжение будет происходить между шестым домом гороскопа и девятым домом гороскопа. Шестой дом гороскопа – это дом, которым управляют девы. Дом работы – это дом нашего здоровья. А девятый дом – это дом путешествий путешествие, но еще и образование. Уран в девятом доме путешествия. Это замечательный транзит, свобода. Куда хочу, туда и лечу. Путешествия могут быть в какие-то необыкновенные страны, какие-то удивительные приключения для кого-то. Кто-то, может быть, решит поменять религию, например, начнет изучать буддизм. Ну, или что-то вот необычное. Или какую-то другую необычную религию. А кто-то, наоборот, обретет свободу, то есть откажется от религии. По вопросам образования, кто-то из Дев решит изучать, например, астрологию или астрономию, все, что-то связано с наукой, может быть, это все, что вот под, за что отвечает Уран у нас. Ну, все вот это вот замечательно, там какие-то изучать что-то, образование. Но дело в том, что в шестом доме у вас Сатурн, вернее, у нас, так как я тоже дева. То есть у нас Сатурн, который говорит, какие путешествия, какая учеба, работать надо. То есть вот так вот. Либо, знаете, вопросы здоровья могут ставить вам препятствия. То есть если вы планируете путешествовать, то вопросы здоровья могут вам как бы помешать в этом. И вообще вот станет такой как бы важный вопрос, вам надо будет выбрать, что для вас главное, свобода или работа. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем седьмом доме гороскопа. Раз в год Юпитер у нас находится в ретроградной фазе. А ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность, она как-то менее ощутима нами в обычной жизни, а сказывается больше на нашей социальной жизни. Вот у вас, а у вас как раз у нас ретроградность Юпитера будет происходить в секторе отношений, брака. Ну, например, если вы планируете свадьбу, то тут могут быть какие-то затруднения, но не связанные с вашими отношениями, то есть вы и ваш партнер или партнерши все в порядке. Ну, например, можете не найти помещение для свадьбы или будут происходить какие-то события в мире или в жизни вокруг вас, которые могут задерживать вот это вот празднование ваше. Но для женатых пар или пар, которые уже давно вместе тут даже ретроградный Юпитер пошлет вам гармоничные, душевные, теплые отношения. Для одиноких вы тоже можете встретить мужчину или женщину своей мечты. 20 июня Солнце меняет знак и входит в знак зодиака Рак. А это ваш одиннадцатый дом гороскопа. Там же у вас и Венера, планета любви, красоты и денег. Одиннадцатый дом – это сектор друзей по интересам, и когда в этом секторе у нас Солнце и Венера, у нас активная социальная жизнь. Новые друзья могут быть, новые знакомства, может быть много общения, могут быть какие-то совместные мероприятия, так что дома не засидитесь. Одиннадцатый дом – это еще сектор, который отвечает за наши мечты и надежды. Вот тут-то Солнце вас поддержит, и может осуществиться ваша мечта. Например, кто-то хочет купить машину, мечтал. И вы можете воспользоваться каким-то удобным случаем и осуществить вашу мечту. Тем более, мы говорили об этом, у вас в этом секторе Венера, планета денег. Для тех, у кого есть внуки, вы будете проводить больше времени с ними, развлекать своих внуков. 22 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем десятом доме гороскопа. Знаете, замечательная позиция для всех тех, кто занят по работе в области коммуникации, интернета, медиа. Для тех, кто зарабатывает деньги речами, выступлениями, ораторством, блогерством. Вообще хорошее время поднимать вопрос о повышении по службе с вашим начальством. Для тех, у кого свой бизнес это – это хорошее время каких-то новых стратегий, тактик в плане развития, расширения вашего дела. Кстати, хорошее время повышать квалификацию, то есть идти на какие-то курсы, обучаться чему-то новому. 24 июня полнолуние начнется в знаке зодиака Козерог, И у вас будут задействованы пятый дом гороскопа. Полнолуние это когда Солнце противостоит Луне, а Солнце в этот момент будет знаки зодиака Рак. Обычно полнолуние делает нас более эмоциональными, даже романтичными, я бы сказала. Кому-то может принести любовь или начало романтических отношений. У вас полярность рак козерог говорит о полярности между вашей личной жизнью, домом, семьей, отношениями и развлечениями. А у кого-то это даже любовь на стороне, так как по пятому дому у нас проходят любовницы и любовники. Вот, кстати, этот вопрос, он может, если он актуален для вас, то он может стать ребром во время этого полнолуния. То есть кому-то придется выбирать семью, либо свою любовь на стороне. Ну, а так как полнолуние говорит о завершении, то, скорее всего, вы завершите свое мимолетное влечение. Ну, я думаю, что вы скучать не станете, весь месяц для вас – месяц развлечений и увлечений, так что кто-то из дев еще не раз в этот период проснется утром с незнакомкой или незнакомцем. Еще это может быть завершением каких-то проектов, связанных с вашим хобби, увлечениями. Пятый дом – это также сектор детей, и вопросы, вот, связанные с вашими детьми, могут выйти на первый план для вас. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение вот и останется в ретроградной фазе до конца года. Нептун в вашем седьмом доме гороскопа. Это сектор отношений, брака. Это э, знаете, это партнеры, но не только по жизни, но и бизнес-партнеры. Вообще Нептун называют магистром иллюзий, и когда Нептун в прямом движении, обычно у нас пелена на глазах, все завуалировано, либо мы витаем где-то в облаках, в иллюзиях. У вас эти иллюзии, у нас, все время забываю, что меня это тоже касается, у нас эти иллюзии связаны с отношениями. То есть вы видите своего партнера через розовые очки. А Вот когда Нептун развернется в ретроградное движение, пелена с ваших глаз спадает, и вы увидите все в реальном свете. Ну, а понравится ли вам то, что вы увидите или нет, это уже другой вопрос. Кстати, про свадьбы. Вот когда Нептун в этом секторе, мы мечтаем о принце на белом коне, карете, необыкновенной любви и, естественно, сказочной свадьбе. Во время ретроградности Нептуна в этом секторе вам вся эта суета может показаться мишурой, ненужной, и вы можете передумать, организовывать вот такую вот большую шумную свадьбу. Хотелось бы упомянуть по поводу бизнес-партнеров. Если, например, ваш бизнес-партнер не очень честен, и вы до этого, может быть, закрывали на это глаза, то во время ретроградности ситуация может измениться. И я думаю, вы не будете больше с этим мириться. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит в знак Зодиака Лев. Ваш двенадцатый дом гороскопа. Вы и ваш любимый или любимая захотите от всех и от всего уединиться. Или у вас могут быть любовные отношения с кем-то, но вы держите это под секретом. Вообще Венера, она может вызвать в нас желание. Желание быть популярным, например. Желание быть красивой. Или желание иметь много денег.